Здравствуйте, меня зовут Сажен Дмитрий, я врач-анестезиолог подложан клиник. Бывает так, что наркоз вызывает у наших пациентов гораздо больше опасений, нежели сама хирургическая операция. Вокруг наркоза ходит много слухов и домыслов. Чтобы развеять необоснованные страхи, мы рассказываем нашим пациентам о современных методиках анестезии, которые используются в нашей клинике. Сегодня наркоз и выход из него стали намного более комфортными. Мы используем современные препараты которые являются одними из самых безопасных. Они не намного вреднее, чем один-два бокала шампанского. Доверьтесь подложан клиник и сделайте шаг навстречу своей мечте.